Всем привет! Вы на канале Sappley. А у нас сегодня будет игра на новой сложности Безумия. А эта сложность э, практически как кошмар, только одна улика. И намного опаснее она проходит. Поэтому... Поехали! Буду очень рад вашим лайкам. Подпискам, комментариям, все читаю, всем отвечаю, поэтому поддержите лайком, если вам интересно, это очень важно, потому что я очень сильно хочу развить канал, проводить интересные стримы и в целом, чтобы все было хорошо. Итак, давайте, ладно, поехали. М -м, у нас получается Эдвард Вилсон. А сбежать от призрака, благовоние и направленный микрофон. <свес> на Безумца мы уже играли в... на стриме. В целом мы проиграли один раз. Но как все мы знаем, мои игры на стриме и игры в записи, они очень сильно отличаются. <свес> потому что... На стриме я побеждаю, а в записи я проигрываю. Ой, два раза щелкнул. Ой, отлично, вот это хорошая нычка. Так, давайте слушать, что у нас происходит здесь в целом. Ага. Знаете, что я думаю? Что в целом мне здесь уже опасно находиться. Я хочу включить свет. А Кстати. Mm. Что я обычно делаю всегда? Ну, точнее, э, я думаю о том, что мне либо пить лекарство сразу, либо приносить туда два креста в эту комнату. Но он меняет комнату. Поэтому давайте, э, в принципе, пока что выпьем... Ага, у меня уже было 60%, то есть он уже мог охоту начать. А, напоминаю, что у нас э, охота начинается с 40%. Ой, с 40%. Игра начинается с 70% рассудка. То есть по факту какой-нибудь э, демон, как только я зашел в э, дом, может начать охоту. А, поэтому нужно быть намного аккуратнее, чем на Кошмаре. Потому что на Кошмаре все-таки мы начинаем с... Э, Рассудка в 100. Так, попробуем с ним поговорить. Надеюсь, это эта комната. Ты молодой? Ты молодой? Ты молодой? Ты старый? Ты молодой? Ты молодой? Ты молодой? Ты старый? Ты молодой? Ладно, пока он ничего не отвечает. Я думаю, надо сходить все-таки за термометром. Потому что если это какой-нибудь мираж, то он просто мог из подвала ко мне сюда прилететь, показаться и обратно улететь. А, это у нас получается физический гост-эвент. И... и что? и Это же какой-то призрак можно вычеркнуть, да? Вроде как. Ладно, я не помню какой. Давайте мы возьмем фотик. Будем денежку зарабатывать. Если вдруг он еще появится, мы его сфоткаем. А, если он появится на фотографии, мы просто вычеркнем сразу фантома. А, термометр я взял. Фотик у меня в руках. А, смотрим температуру. А, нет, он не здесь. И зря расставился. Но он прилетел ко мне. И он не взаимодействует вообще нисколько. Ага, 8. 8. Ну, 8 это не такая уж и высокая температура, но, по крайней мере, она пока самая низкая. А, коридор. Блин, я так не люблю этот коридор. Очень сложно определять в коридоре в этом призрака. А, здесь у нас вообще 6. 20. Вот в этом, да, коридорчике ты находишься? Ага, ну, будем считать, что он находится в этом коридоре. Возьмем, поставим камеру. Я думаю, как-нибудь камеру поставить так, чтобы мы могли контролировать а, несколько комнат. Что мы еще можем взять? Рацию и дотс. А, у меня фотик в руках, ладно. Дотс, да, не взяли. А попробуй с ним поговорить. Ты молодой, ты молодой, ты старый, ты где? Ты молодой? Ты дружелюбный? Ты где? Ты молодой? Ты старый? Ты старый, ты молодой. Рацию он нам не дает. Поэтому диагена можно, наверное, вычеркнуть. Но это не точно. Возьмем сразу. Поставим дотик. Я бы глянул бы на самом деле Через камеру призрачный огонек А призрачный огонек у нас есть Ага Это может быть и мимик Мы его никогда не исключаем Потому что мимик Как по мне это самый опасный призрак а, но у мимика должна быть еще рация и минусовая ну, Точнее, что-то из этого Ты молодой Ты старый Ты молодой Ты молодой Ты старый, ты злишься Ты молодой Ты молодой а, Температура у нас 9 А здесь у нас, в этой штучке Ну, в целом, он здесь Так, давайте мы, наверное, что сделаем Попробуем ставить, наверное, улику, чтобы хотя бы от чего-то отпираться. <coughs> Абаки, он, я думаю, оставит 100%. Анре. Анре. Ага, ага, Радю. В принципе, некоторых призраков мы сможем вычислить по охоте. Но, но, но, есть предположение, что это может быть и мимик. Мне надо, чтобы он потрогал все-таки двери. А, мы сейчас поставим, получается, два датчика, чтобы понять, а, не банш ли это. Мираж у нас уже быть не может, как я думал. Потом поставим сюда два датчика. Чтобы просто знать. Бегаем, бегаем, бегаем. Сделали бы на улице вообще бесконечный бег. Ну, хотя, наверное, это странно. Так, попробуем с ним поговорить. Ну, как поговорить? Послушать. А, Благовоние возле призрака избежать. Ну, в целом... Я бы крестик бы туда кинул. Так, чисто, чтобы был. А, попробуем его послушать. Пока тишина. Ага, выключил свет. А, мне нужно срочно 60, 60 секунд держится отпечатки. А Отпечаточный фонарь, где у меня? Все, я, пор... я уже это потерял. А может нет? Успею, не успею. М ну, возможно, я не успел, ну ладно. Я не мог его найти. Так, а -а -а, снимки. Призрака мы видим. Это не фантом. Все, уходи. Я не пойду к тебе. Ты злой, плохой призрак. А, это не фантом. Так. Он пришел, получается, что ли? А мы засели, засекли? А, фан а, блин, это мне и не может быть фантом. А, он пришел и ушел. Видели? А не баншили это? На самом деле хочется уже взять, наверное, в руку благовоние какое-нибудь. Давайте мы еще послушаем немножко. Ага, мы засекли. Мы засекли, но я ничего не слышу. Так, но он продолжает оставаться здесь Я все-таки э, хочу взять Благовоние э, У нас нычка в гараже Я думаю, что мы просто-напросто Сейчас Попробуем Опять же, сейчас я посижу здесь Вот прям здесь И посмотрю, будет подходить он ко мне Или нет в целом, а, а что у нас здесь по нычке? В целом, можно здесь спрятаться, чтобы далеко в гараж не бежать. Ну что до гаража я не добегу, скорее всего. А, ну давай. Иди ко мне. Я жду тебя с шоурумой в руках. Что еще по логике можно понять? Мара, свет. Радзю. Но мимика мы не вычеркиваем мимик вообще очень странный призрак ревенант он ускорится когда меня будет догонять роджу на электроприборах ускорится а, мара непонятно ханту вроде у него минусовая должна быть обязательная. может быть я и ошибаюсь но вроде это его самая главная обилка Где-то свет включил. Я включил. Он поменял комнату? А, так. Вот сложно на самом деле понять, поменял он комнату или нет. Что мы еще можем предпринять? Проверки да вообще на этих призраков есть. Я только знаю пора, по охоте послушаю ну вот этих вот. Ревик он здесь просто стартанет на меня. Я убегу в гараж. В гараже свет есть, все есть. Ревик стартанет. О, не Ревик, а радио. Ревик или радио? Радио. А радио стартанет отсюда. Ревик меня увидит, стартанет. Но мне нужно во время охоты. Отбежать на кухню И потом уже Это что? А, это второй блокнот, и что они разложены? А хотя в принципе он нам ничего не даст Господи Это гост Это гост ивент. Так, но он выходит из этого угла Мне очень страшно Мне очень страшненько Я бы туда еще, наверное Ну хотя крест, наверное, не нужен нам уже Или он здесь, или не здесь Ну смотрите, крест Дотуда не достает Ой столько в руках сгорает Здесь лежит Блин, вот все-таки мне хочется На баншух проверить может быть, позлим его? А, нам, нам крест по факту и не нужен. Давайте мы крест уберем. Ой-ой-ой, страшно-страшно-страшно. Крест уберем. Пойду еще одну возьму, полговожку. На всякий случай. В целом, бежать я знаю куда. Бежим в детскую, только надо там свет включить. Ага. Как его зовут? Эдвард Уилсон. Эдвард, Эдвард Вилсон. Эдвард Вилсон. Эдвард Вилсон, У меня так сердце бьется, что я немножко даже это. Боюсь его звать как будто. Эдвард Уилсон, иди сюда ты не банишь, видите, она не идет ко мне. Так, бы просто датчики сработали, бы она ушла. Эдвард... Почему здесь появился? Ты где? Ты где? Ты где? Алло! Идет быстро. Ходит быстро. Он меня может найти. А -а -а. Я не знаю, где он там забоговался. Так, что? Ну, короче, смотрите. Это не Райдзю, не Ревенант. Скорость была очень быстрая. А... Но ну, не Тае, он же стареет. А, ханту, мне кажется, нет? Блин! Непонятно, мне нужна вторая охота. Мне нужна вторая охота. Чтобы понять, кто это потому что сейчас вообще мне ничего не понятно а может а мимик все-таки Смотрите, получается, ревенант, он не ускорился, он по факту быстро шел ко мне. Мне нужна вторая охота, чтобы, послушайте, в шаге, если он будет ходить медленно, значит это мимик. А, мы его ждем тогда. А, ждем, пока он начнет охоту. Ага. Сейчас мне стало понятно, а, это Ханту или это Мимик, который копирует Ханту. А, почему, я объясню. А, он замедлялся, ускорялся. Ханту в своей комнате на минусовой, он будет ускоряться. А, он ускорялся. Но меня смущает то, что... Ладно, мы... Радзю нет... Потому что он ко мне быстро подошел. Я его обкурил, он ушел. Короче, знаете, что мне хочется поставить? Мне хочется поставить либо ханту, либо мимика. Поэтому. А у меня есть монетка. Блин, монетки нету. Так бы подкинул. Ладно. Давайте. Пикин, пикин, пальчик выкин. Пусть будет ханту, значит. А, все, поехали проверим. В целом, ну, как бы, у меня 70%, что то мимик. Но фанту просто вот по охоте можно. Ну, я понял, что по охоте. Райдзю. Значит, все-таки он ускорялся на электроприборах и ходил медленно. Короче, очень сложно, потому что... Ну, блин, ну да, он, он просто стартовал, сразу быстро шел. А где приборы стояли, там была минусовая температура. О минусовая, мм... низкая температура, а Ханту вниз при низкой температуре быстро ходит. Потом я его обкурил, убежал, он спустился в подвал, я слышал, как он медленно ходил. Потом он вернулся опять в эту комнату, опять быстро ходил. Короче, а напишите okay. мне в комментарии, у Ханту это обязательная обилка минусовая или нет? Потому что мне кажется, что у Ханту должна быть стопроцентная минусовая. Вот. Про Раджу я вообще не подумал, почему-то что странно. Ладно, всем спасибо за игру. Такая получилась игра на безумцы. В целом, ну, она получилась неплохая. А, есть чему еще учиться. Ну, у меня пока маленький уровень, поэтому мы обязательно начнем определять всех призраков просто по охоте, просто зайдя в дом. Поэтому спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Буду всем рад ответить. А, всем спасибо, всем пока.